Интереснейший вывод, что вот эта концепция, которую пытались построить в советское время, спорят с Карамзиным, и при этом заимствуют того же Карамзина идею о самоценности государства. Я вам хочу сразу там сказать, что наши учебники и большая часть монографической литературы советского периода, даже сейчас еще частично, они, значит, такие сугубые государственники и ставят примат государства над приматом народа на первое место. Вот в этом смысле, да, инициатива исходила от Руси. И в этом смысле... Вот эта Русь такая, трансформирующаяся постепенно, благодаря учащению браков не со скандинавскими женщинами, но уже с местными, славянскими, финно-угорскими, добавление этой крови в кровь вот этой самой Руси. Вот они созидают не государство, они начинают созидать народ, вот этот будущий русский народ. Они закладывают таким образом его некий физический фундамент, физиологический, а следовательно постепенный психологический фундамент. Но вот эти утверждения, что это сами славяне делают русскую землю и Русь, он, мягко говоря, очень слабоват. Мы говорим о другом, о том, что славяне, как большинство населения, и плюс к ним всегда надо прибавлять в северной части, то есть в севернее уровне степей, финоугры, а ядро вот этого смешения – это будет как раз московская Русь. Они, находясь в политическом подчинении у Руси, находятся в процессе духовного и культурного постижения византийского, греческого, христианского влияния. Но не тупо его перенимают – а творчески воспринимают и начинают перерабатывать. Поэтому это время, это еще и время зарождения, собственно говоря, древнерусской культуры. И вот когда мы говорим, что древнерусская культура, мы имеем в виду Русь и славян и фенаугров как равноценных участников этого процесса. То есть я бы сказал, что это очень условный термин. Вы поняли понятие Русь? Он не может быть наложен на все три этноса. Но для простоты идентификации его применяют уже второе столетие. А может, ну, еще 200 лет нету, это в 19 веке началось его применяют ко всему, ко всей совокупности культуры, во всех ее проявлениях, развивающейся на этой территории, вне зависимости от того, кто является конкретный автор, чаще всего безымянный, я думаю, вы понимаете это, по этническому происхождению. Важно другое, что он, если умеет писать, он пишет на, с помощью азбуки, которую дали Кирилл, и Мефодий и пишет на славянском языке. Вот это очень важный момент. Славянский язык для большей части всех трех этносов стал языком общения. Вот в этом смысле я бы сказал, что Русь славенизируется именно в языковом, но увы не в обрядном. Вот если бы она еще в обрядном славенизировалась. Тогда бы мы в формировании русского народа могли бы отнести к концу до монгольского периода? Нет. История России.